вот такой сегодня такой место красиво тут чередуется допустим лес идет тунда колеса тундра смотрите здесь ну, там даль на километрах просто тунда и там дальше уже в основном леса так, только на суптах такая тундра стоит местность Тони Белмурунский тундра это места, где не растут деревья. Короче, вот такие голые сопки. Попадаются карликовые березки, какие-то вот маленькие кустарники, камни и трава. Вот это называется тундра. Красивое озеро. Мироновские озера называется. тепло, Болото. Очень много болот в этой местности. Такая болотистая тундра. Идешь, в основном болото. И вот такие и не низине. Иду к озеру, там мне надо обойти. Винокая такая сосна. Здесь хвойный вот это где в ред отличается эта местность И вот тут красиво так кстати первый раз такой вижу еще одна но в этом месте это редкость здесь отличается сосновые леса но их много сосина тут одна стоит у нас красивой природы. Вот лес. Здесь тундры нет, здесь лес, как у цени по Только деревья поменьше. Тоже красиво. Комары замучили. Пожалуйста. И немного леса такие заросли это уже недалеко от дороги Может, километр осталось идти уже слышно машины Нет, значит меньше где-то метров 700 наверное осталось жарко сегодня, очень жарко